Я очень рад, что сегодня здесь присутствуют вот мои друзья и коллеги, и Дмитрий Караулов, Наташа Сидорова, Максим Резник, Александр Шуршев. И предлагаю вместе обсудить этот вопрос. Какие главные события? Ну не надо перечислять их десятками. Понятно, что в жизни такого мощного, извините, это точное слово, надо сказать, выдающегося политика, как старого этого, таких событий были, там, ну, они были почти каждодневными. И большая ответственность, согласитесь, вот сейчас, через 20 лет после этого убийства, попробовать выделить некие главные события. И я хотел бы обратить внимание, эта задача уже становится исследовательской. Я совсем не пафосную какую-то речь хочу сказать. Я как исследователь хочу понять, вот, знаете, вот этот прерванный полет, известная формула Галины Васильевны, и попробовать выделить, какие события, поступки, действия, личностные действия, можно назвать определяющими, решающими и для биографии самой Старовойтовой, и для политики того круга политических вопросов, которыми она занималась, и для всего поля политики Советского Союза и России. Это исследовательская задача. Я вот не сомневаюсь, что у нас могут быть разные и будут разные мнения в этом вопросе. Конечно, перед нашим семинаром, понимаете, в эти дни в городе будут проходить, и в Москве будут проходить разные там действия. Будет вечер памяти 20 ноября в интерьерном театре на Невском проспекте, где будут очень многие люди выступать. И наш семинар вот в ряду этих встреч. И э, статус, может быть, нашего семинара, наших встреч. Вот, я предлагаю такой: выделить какие-то главные события, интерпретировать их, аргументы привести, почему вот это событие, это действие более важное, чем другие, для нашей современной политической истории. А в завершение я хочу еще больше актуализировать всю эту тему и поставить вопрос, над которым много лет Вообще-то уже сам размышляю о судьбе и различии, особенностях разных политических поколений в истории России. Имея в виду вот, мое поколение, которому я принадлежу, предполагаю принадлежу, поколение старовойтовой, условно говоря, и современное политическое поколение, которое во многом и в политической истории страны уже ассоциируется вот, ну, с именем Навального, в частности. В чем отличие этих поколений? Функциональность, не, можно сказать слово миссия. Понятно, они есть, эти очень важные различия. Наше поколение и поколение современных молодых политиков. Вот, собственно, основные темы согласитесь биография каждого человека вообще это загадка как ни парадоксально вот в моей науке в социологии есть социология биографии есть биографический метод и в рамках которого проходят там мировые международные конференции написаны уже там тысячи текстов замечательные книги и так далее. Это проблема, это совсем не тривиальность. Обратите внимание на собственные биографии, попробуйте так вот мгновенно выделить главное событие в вашей биографии. И приблизительно есть очень легко на первый взгляд на этот вопрос ответить Там у каждого человека вот эти важнейшие точки личностной жизни, роста, биографии, они как-то очень похожи у всех. Ну, там, написал книжку, женился, ребенок родился, принципиально изменил ну, формат жизни, профессию, занятость, переехал в другой город или, и так далее, и так далее. Вообще это калейдоскоп событий. Откладывая в сторону все эти многие-многие рассуждения очень интересных, умных, талантливых людей, я сразу хочу поделиться с вами своим предположением о том, что в жизни Старовойтовой является, можно понимать, как важнейшие такие события. Марьяна, согласитесь, это, вот, это исследовательская проблема. Это вот не просто так вот, там, стал депутатом какой-то из политиков. Важно понять последствия, влияние. Ну и позволю себе еще одну реплику предварительную вообще что такое событие понимаете это не просто там значимое действие я бы его назвал так буквально там два дня назад опубликовал, опубликовал статью на эту тему с анализом жизни и деятельности андрея алексеева владимира ядова леонида кесельмана вот и сейчас я пред... пытаюсь вот перенести этот материал на очень рискованная операция на, де... на жизнь Галины Старовой. Событие это некое личностное действие, совершаемое человеком в своей частной жизни или публичной общественной жизни, которое является разрешением какого-то важного конфликта между институциональными рамками нашей жизни. Ну и Рамками когнитивными, рамками сознания, штампами, шаблонами размышлений сознания. Вот этот конфликт, он есть в жизни каждого из нас. И мы, каждый из нас совершает некое действие по преодолению вот этого конфликта институциональных рамок, ну, бюрократии, правил жизни. Работы в институте или в какой-то организации. Вот есть некие правила жизни в институциональных структурах. Мы с ними все, как правило, соглашаемся, принимаем. Или мы пытаемся активно себя вести с некоторыми преодолением этих рамок. То же самое со структурами сознания, когнитивными рамками их можно правильно называть. Тоже есть шаблоны сознания, есть стереотипы. Если вы или я, человек, начинает сомневаться в, в эффективности, функциональности этого стереотипа, он начинает его преодолевать. Успешно или неуспешно. Тут стратегии поведения очень простые. Или человек удается успешно преодолеть эти рамки институциональные, когнитивные, или не удается. Большинству не удается. Абсолютному большинству не удается. И люди даже не пытаются этого делать. Некоторым это удается. И происходит то, что и можно назвать событием преодоление рамок, раздвижение границ своего действия. И через это влияние на других людей, на твоих близких, друзей, коллег. Или, позволю себе вот это обобщение, на общество в целом. И мы знаем в истории яркие примеры, когда один человек раздвигает рамки так, что происходит изменение ментальности, институциональных границ, правил поведения вообще для всего общества. Вот эти люди, мы их все знаем, и в настоящие дни они также совершают такого рода действия. Рискованные действия, но чрезвычайно важные. И поэтому мы можем уверенно говорить, есть личностные действия, важные вот лично для вас или для меня, для моей истории. Вот я совершенствую себя, изменяю как-то себя. Есть социальные действия и, понятно, политические действия, когда я раздвигаю рамки политики, структур сознания и меняю уже саму политику. Ну, таким был там, Андрей Сахаров, Андрей Дмитриевич Сахаров, который раздвигал вот, институциональные и ментальные границы нашего действия в политике, в общественной жизни. Таким человеком была Галина Старовойтова. Она раздвигала институциональные границы, раздвигала структуру сознания, и не просто там, ну, знаете, как принято говорить, правду говорила. Правду говорят многие, и очень часто или часть правды, или... но она же публичный человек, вот есть публичные люди, которые раздвигают границы. Вот такого рода действия, раздвигающие границы институтов или сознания, я и называю событиями и поступками. Это вот к вопросу о методологии, если хотите, понимания событий и поступков. И Хочу, знаете, обратить ваше внимание, в интернете легко доступно последнее интервью Галины Васильевны за пять дней до убийства. Очень яркое, очень точное и просто рекомендую. Найти в поисковике это нетрудно. Кстати, это последнее интервью посвящено теме женщин, участия женщин в политике, дискриминации женщин в современной истории России. Полностью все интервью связано с этим. Да, и теперь значит, первое событие. Научная деятельность, исследовательская деятельность Старовойтовой. Мне кажется, это принципиально важно. Многие предполагают, что вот участие Старовойтовой в политике ну, было связано с чисто политическими причинами. Понимаете, в чем дело? Очень важно это подчеркнуть и правильно ну, понимать. Это научная деятельность Старовойтовой была фундаментом, основанием и условием перехода в политику. Как социолог, этно, этнопсихолог, Галина Васильевна занималась ну, разными вопросами, но в конечном счете был сделан выбор ею личный, индивидуальный, личностный выбор в, в пользу того, чтобы заниматься вот такой конкретной темой, как... Этнические группы в крупном городе, в Советском Союзе. И не только в Советском Союзе, но и в мировом, так сказать, измерении, и как серьезная проблема. В Советском Союзе, напомню, ну, считалось, что у нас единая социальная общность, советский народ, этнические проблемы, если и существуют, так ситуативно, на периферии, и уже давно все это преодолено. Галина Васильевна считала иначе, что есть серьезные этнические проблемы в Советском Союзе, в разных территориях, республиках и в крупных городах, таких как Ленинград тогдашний. И, понимаете, это важно. Она сама пришла к этой теме. Не кто-то ей подсказал, а вот она в силу разных там, сказать, размышлений выбрала эту тему что для Советского Союза, уверяю вас, как советский человек, было очень ну, неожиданно, рискованно и вообще невозможно для реализации. Старовойтева была приглашена в аспирантуру Института этнографии. Научным руководителем стал член-корреспондент Академии наук Кирилл Чистов, выдающийся этнограф советского времени выдающийся человек. И они вот вместе с руководителем, аспирант старовой этого и руководитель чистов, член корреспондент Академии наук, думали о формате исследования этой темы. Ну, ясно, что она непроходная, невыполнимая. Более того, когда об этом намерении узнали в Обкоме КПСС а узнали они, потому что Старого этого не просто хотела размышлять на эту тему, как многие мои коллеги, и я сам нередко это делаю. Ну, сижу я дома в своем кабинете, читаю книжки и пишу на эти темы. Нет. Необходимо репрезентативное, мощное полевое исследование во всем Ленинграде разных этнических групп. Но всех невозможно исследовать, Выб... были выбраны три группы. Татары в Ленинграде, эстонцы в Ленинграде, армяне в Ленинграде. Армянская община, эстонская община, татарская община. Это почти миллион человек. И какова жизнь этих общин повседневная, традиционная, культурная, экономическая? и политическая этих общин в советском городе, таком мегаполисе, как Ленинград. Сказали, это невозможно. Во-первых, у нас нет проблем, у нас единый советский народ. А во-вторых, этого не член КПСС. И она не может просто никакого отношения к этому иметь. Чистову удалось сделать так, научному руководителю, что Галина Васильевна, он создал условия, что это стало возможным. Она провела это полевое исследование. Уверяю вас, как вот профессиональный человек, это было очень трудно. Вот, вот наш город, вот Вознесенский проспект, бывший проспект Майорова. И вот, вот там армяне, тут эстонцы, тут татары, есть общины, есть разные формы жизни кто-то такая вот, вот в общем не намного старше вас извините приходит молодая женщина и начинает все это приставать к людям с интервью вопросами там, архивы какие-то вспоминать истории конфликты этнические конфликты этих групп с государственными институтами в общем это сложная работа ей удалось это рационально профессионально в научном отношении все сделать и была опубликована книжка Этническая группа в современном советском городе. Вот эта книга она 1987 -го года издания, но это результат этой работы. Понятно, что работа-то была выполнена предыдущие годы в Советском Союзе. и Она висит в интернете, ее легко почитать. Под редакцией чистого с его претисловием, подведением. Это было событие в научном мире, в профессиональном мире, социологии. Этнической психологии, этнологии, вот этих всех комплексов гуманитарных дисциплин, которые занимались какими-то вопросами этничности. Повторяю, во-первых, почти не занимались, а если занимались, то ну, северными народами Советского Союза, допустим, популярная тема. А вот здесь, в Ленинграде, в Москве, в других городах, потом эта тема, это была бомба. Это интеллектуальная бомба в советской социологии. Галине Васильевне было чуть больше 30 лет. Это очень тоже важно. Не буду подробно говорить, книга доступна, я вам рекомендую ее читать. Но это 1987 год. И понимаете, Чистов потом рассказывал, ему пришлось, ну, в результате этой большой работы, в классификаторе профессии Советского Союза появилась новая профессия, называется этнопсихолог. Этого не было прежде. И Галина Васильевна там была ну, вторым, по-моему, участником, конкретным человеком, который является этнопсихологом в Советском Союзе. Не было такой специальности. Там был сам Чистов, была Галина Васильевна и еще 3-4 человека на всю огромную страну. Сейчас это очень популярная тема. Но подобных исследований хочу обратить внимание, полевых исследований в масштабе такого города, как Ленгрид, никто не проводит. Это очень дорого, сейчас это все на деньги измеряется. Это очень трудно. И также трудно ментально, интеллектуально. Это просто трудные проблемы. А они, как вы знаете, и как мы все знаем, как раз обострились именно сейчас в жизни страны в целом и в крупных городах. Должен сразу сказать, что вот этот научный фокус исследований она не прекращала и во все последующие годы. Так получилось, что уже потом, в 1996 году, через всего-то 10 лет прошло уже после всей мощной политической истории депутатства партии ⁇ Дем России ⁇ и многих других уже сюжетов. Уже после войны в Чечне, которая уже началась и продолжалась в это время, была опубликована книжка ⁇ Национальное самоопределение ⁇ Она вышла впервые и была написана в Америке после отставки с поста советника президента Ельцина о чем я скажу подробно потом. Галина Васильевна преподавала в разных университетах и в Соединенных Штатах Америки в том числе, в Институте Брауна. Это один из лучших университетов нашей, нашей Америки. И там она написала в течение года вот эту книгу на английском языке, и она была издана в Америке. Уже после ее смерти мы перевели ее, эту книгу на русский язык и издали... Здесь, в Петербурге, в 199 году, через полгода после убийства. Я хочу сказать, вот это первая книга 87-го года, и книга через 10 лет 196 -го года, и опубликованная в Америке и переведенная на русский 90-й. Понимаете, между двумя книжками 10 лет всего. Вот это вот. Люди постарше, как, типа меня понимают, что это вообще вот что такое 10 лет? Это вчера. Но за эти 10 лет и вместилась вся мощная политическая и научная биография старовытовой. Всего 10 лет. Галина Васильевна, в общем, совершила личностное действие. Она преодолела некоторые рамки личной жизни, стала супер экстрапрофессионалом в конкретной дисциплине, этнопсихология, этническая социология, вот в этом корпусе дисциплин. И имела право себя понимать во всей стране, в Советском Союзе, других специалистов, в общем-то, можно было сосчитать по пальцам. Единицы. Академик Брамлей Чистов, член корреспондент, старовой этого и еще там 3-4 человека. А когда началась перестройка, вы же прекрасно знаете, а многие постарше помнят, это именно национальные проблемы, и взорвались на всей территории Советского Союза. Они стали важными. Почему? Это тоже интересный вопрос. Почему? Специалист такого уровня, как Старовойтова, стало ну, просто востребована, что называется. И тут началось второе э, такое действие, второе, я его назову, событие э, в деятельности Старовойтовой, которое связано с, в, называется, вхождение в политику. История подробно описана, хорошо знакома, я просто обозначу ситуацию. Начались этнические конфликты на территории Советского Союза, разные обострения, напряженности, в том числе и прежде всего, наверное, правильно сказать, в Средней Азии и на Кавказе. То, что было в Туне, вышло вовне, и публичными конфликтами стали. И еще трагические обстоятельства, связанные с землетрясениями, как вы помните. Спитак, Сумгаит на Кавказе. Это 88 год. Это потрясение для всей страны. Это такого рода катастрофы случается чрезвычайно редко столетия. Это была страшная беда. И здоровый-то, находясь в больнице со сломанной ногой. Написала личное письмо своим друзьям в Армению с поддержкой, моральной поддержкой. «Друзья, я с вами», там, и так далее. Это, можно сказать, почти частное письмо некоторым людям, друзьям, известным в Армении. Но это письмо было такой эмоциональной силы, такие точные слова были найдены. Повторяю, молодая женщина в клинике с переломанной ногой лежит и пишет это письмо. И оно... Так получилось. Друзья его передали своим друзьям, эти друзья передали другим знакомым, и как снежный ком, письмо стало известно всей Армении. Его там передавали, потом опубликовали, нач... а в это время началась ситуация выбора кандидатов и выбора депутатов в Верховный Совет СССР. И комитет Карабах уже появился. Вот, и тема Карабаха, конфликта Азербайджана-Армения стала очень напряженной, мощной. Члены комитета Карабах арестовали презид... в Армении. Просто их задержали как экстремистов. Там, их, они оказались в тюрьме, Терпетросян и другие. Терпетросян – будущий президент Армении. А он тогда оказался в тюрьме. Это, понимаете, наложилось одно на другое все. И когда стал вопрос, кто от Армении, разных национальных округов Армении, будет представлять Армению в Верховном Совете СССР, ну, там вот один вариант, другой, третий, есть известные академики в Армении, есть общественные деятели, фигуры. И вдруг... Там известно кому точно, вот, можно сказать, на одном из собраний, обсуждаемый этот вопрос, который обсуждался, предложили, может быть, Старовойтова будет представлять интересы Армении. Русская женщина, представляющая национальные группы в Верховном Совете. Абсурдная идея. И она реализовалась. Было... Дело в том, что вот члены комитета Карабах, оказавшиеся в тюрьме, это была вообще безвыходная ситуация, сопротивляться было почти невозможно, а у этих мужчин были семьи, любимые женщины, жены, которые были обездолены, они тоже обратились к Старовойтовой, там было просто человеческое общение. И предложили ей быть депутатом от Армении, одного из округов, национальных округов в Армении, в Верховном Совете. Это идея, ну, давайте попробуем. И в национальном округе, где 99,9% населения были чисто только армяне, это такой мононациональный округ, победила Старовойтова, у него были конкуренты, армянские мужчины. Известные в Армении люди. старовой этого победила с категорическим перевесом всех. Была, конечно, группа поддержки и так далее. Вот этот уникальный феномен, во-первых, женщины, во-вторых, русской, от Армении в Верховном Совете в Москве, это было фантастическое событие. И тогда, и сейчас оно воспринимается еще более ценной и уникальной. Таким образом, понимаете, специалист по этнопсихологии, которая, женщина молодая из Петербурга, из Ленинграда тогдашнего, в какие-то в общем в историческом масштабе мгновения стала депутатом Армении в Верховном Совете СССР. И уже сразу уже перестройка, все это 1989 год, выборы были 26 марта 1989 -го года, и Галина Васильевна там уже как специалист, профессионал и просто мощный, организованный, рациональный человек в том абсурде тех депутатских собраний, которые тогда существовали, так называемое агрессивно послушное большинство по определению Юрия Афанасьева. Но Галина Старовой в этом заявила себя очень ясно, четко, кратко, рационально с трибуны съезда. Есть видео ее первого выступления на том съезде, где она напрямую обращается, что тоже было нарушением правил того времени. Горбачева, мол, Михаил Сергеевич, что вы тут фигней занимаетесь, окружили себя какими-то странными людьми, которые вам врут, вас обманывают. Это все впервые прозвучало в том эфире, публичном эфире на весь Советский Союз. Видео доступно. И началась депутатская работа. Там Старовойтова познакомилась с Ельциным, была, помогала ему при подготовке материалов по этническим вопросам и так далее. В общем, нормальная политическая ответственная рутина той жизни. В 92 году в ноябре Галина Васильевна была отправлена в отставку с поста советника президента Ельцина по национальным вопросам. В это время на Северном Кавказе мощно обострился осетино-ингушский конфликт, пригородный район Владикавказа, кровопролитие были, столкновения. И неразрешаемый вопрос Старовойтова и как советника президента по национальным вопросам были... Ясные свои предложения в этой сложной теме в тогдашней ситуации оказалась почти неразрешимой. Вернее, бюрократы от государства предлагали решать все очень просто. А старовой того, как профессионал говорила о другом, Но ее отправили в отставку. И образовалась такая пауза в жизни человека. Очень обидная пауза, потому что наоборот надо активно участвовать. Когда ну вот, была написана вторая книжка, например, преподавание в университете, но параллельно началась третья такая мощная политическая история, которая э, можно назвать старовой того, как мощный федеральный самостоятельный политик, уже не просто там функции представительства кого-то где-то, не просто советник, там даже президента России, а самостоятельная политическая фигура во всем поле политики России. Что выразилось? В депутатстве уже Галины Васильевны в Государственной Думе от Ленинграда, Она выставила себя и победила на этих выборах, что выразилось, во-вторых, в создании движения и федеральной партии «Демократическая Россия», как федеральной партии на этом уровне, с важнейшей функцией консолидации вот демократических сил того времени в России. Были разные, как и сейчас. Были разные силы, разные фракции, разные партии. И была... Попытка консолидации этих сил, причем внутри самой партии Демократическая Россия было три лидера: Якунин Глеб Якунин, известный священник Пономарев, известный правозащитник, достойнейший человек также, и Старовойтова, и внутри партии в процедуре выбора председателя партии победила женщина Галина Старовойтова. И Дем Россия, как Федеральная партия была единственной партией, которую возглавляла, во-первых, женщина, во-вторых, вот такой сильный человек, как Старовойтова. Депутатство. Депутат от Ленинграда в Государственной Думе. Федеральная партия «Демократическая Россия». И, конечно, третий сюжет, третье направление работы, чрезвычайно важное, это правозащитная работа. В разных направлениях. От дискриминации женщин до дискриминации этнических групп. В самых разных вариантах. И понимаете, эта правозащита имела еще одно измерение. И депутатская деятельность. Депутат, дважды была депутатом Галина Васильевна, это человек, который прежде всего, на мой взгляд, Максим может меня поправить, Автор законопроектов и будущих законов и так далее, которые меняют нормативную систему жизни общества. И Галина Васильевна была автором ряда мощных законопроектов. Я хочу сказать только об одном. Закон о иллюстрации. Было два варианта предложения закона о иллюстрации. В 92 году, в 97 если не ошибаюсь, году. Второй вариант. И понятно, смысл и замысел этого законопроекта о контроле, вплоть до лишения профессии, лиц и структур, которые участвовали в воспроизводстве тоталитарного режима, спецслужб. Если ты был в спецслужбе, значит, ты не имеешь права занимать там государственные должности. Если ты был активным коммунистам на руководящих должностях то же самое и так далее и этот законопроект конечно был встречен в штыке он даже не был внесен в повестку дня первый и второй раз и при этом он активно обсуждался в обществе получил разные отклики от ненависти до поддержки по-моему, это один из актуальных законопроектов современного времени, остается таким же актуальным. И если будет третья попытка его обсуждения и реализации, я уверен, у нас вариантов просто не будет на основе законопроектов самой Старовойтовой. Это к вопросу об актуальности. Вацлав Гавел, когда познакомился с законопроектом старовой, Старовойтова, назвал его гениальным. Более лучшим вариантом, чем проект, который был реализован в, в Праге, в Чехии. Но, повторяю, он был даже не внесен в повестку дня и отклонен. Все доступно. Можете посмотреть, опять же, в интернете. В музее Старовойтовой. Там все это имеем, архив этих материалов. Потом, Марианна, потом. Ваш, я бы обратил внимание на этот законопроект который даже не принят в повестку, но он получил такой общественный резонанс, обсуждение и до сих пор в памяти многих ну, людей моего поколения и вообще отголосками и сейчас остается. Правозащита и антикоррупция – это тоже направление, которое занималось второго этого, очень эффективно, активно. Она была таким публичным человеком, что любое ее интервью, любое слово, сказанное в эфире, или с трибуны съезда, или Государственной Думы, или в Петербурге, организация избирательного блока «Северная столица», как в продолжении линии демократической России, здесь уже на выборах, чтобы демократы опять объединились там, и так далее. Каждое слово становилось известным. В этом смысле ее комментарии, интерпретации законопроекта, иллюстрации и других законопроектов были не менее важным, чем принятие этого законопроекта. Это потому, что факт общественного сознания, общественного мнения, все были в курсе этой проблемы. По-моему, это тоже достижение очень важное. Я, знаете, завершаю, извините, перебрал со временем, потому что в финале я хотел сказать, о, одним тезисом просто обозначен. Я сказал о трех событиях в деятельности Галины Васильевны. О научной деятельности, о вхождении в политику и реализации себя в политике вот, уже как самостоятельного актора в поле политики россии и в мировом контексте безусловно она была близко знакома и была поддержана очень многими выдающимися политиками мирового уровня от маргарит тэтчер Варслава Гавелла, адама михника и многих других фигур и в финале я все-таки хочу обозначить одним тезисом тему политических поколений как это я предполагал вот в нашей аудитории, по-моему, это очень важно, политическое поколение Старовой твой, перестройки. И тут очень много имен, которые вы сами можете назвать, включая Ельцина. Вот эта функция расшатывания советской политической системы, вот эта функциональность формирования новых институтов, принципиально новых экономических, политических, общественных. Понимаете, в короткое время, я еще повторю эту цифру, 10 лет всего, если говорить о жизни старовой. Первая книжка и последняя книжка, и вот вся эта мощная деятельность. Изменение форм собственности, изменение политического режима, изменение ментальности, культуры и форм сознания общества. По-моему, это называется революцией вообще во всех классических учебниках. Была проведена, на мой взгляд, с отсылкой на классические теории. Произошла революция, изменились формы собственности, изменился политический режим, изменилась ментальность и культура людей. Рамки институциональные и ментальные были раздвинуты колоссально по сравнению с опытом Советского Союза. И в этих Движениях, раздвижения рамок, изменения формата всей жизни, мы можем назвать несколько имен, включая Ельцина и включая Старовойтова. Это революция. и сделала, И совершена эта революция вот этим поколением. В этом смысле вот я лично, как и многие мои ровесники и люди старше, мы очень негативно относимся к собственному опыту. Проиграли страну, проиграли демократию, не смогли объединиться. Список вот упреков в адрес самих себя вот такой. Уверяю вас, мы знаем намного больше и можем предъявить претензии к самим себе, к нашему политическому поколению, чем любой из вас. Уверяю вас. Но при этом, повторю формулу, произошла революция. А то, что любая революция имеет очень много последствий, она амбивалентна, извините, там есть позитивные мощные следствия, есть всегда негативные следствия. Я до сих пор поражаюсь, как удалось избежать гражданской войны, изменить форму собственности. Изменить политический режим. И, и изменить и без гражданской войны. Конечно, полыхало в разных территориях, и, к сожалению, продолжается это дело. Но гражданской войны не было. Это уникальный случай в истории революции. И современное политическое поколение. Вы знаете, за две минуты сформулирую тезис и замолкаю. Знаете, будут написаны учебники через 10, 20, 30, 50 лет о политической, современной политической истории России. Что останется в этих учебниках? Вот что будет? Там же надо кратко написать. Там две страницы. Например, в последнем десятилетии. Ну, две страницы, три страницы можно написать в учебнике. Что там будет? я там Там будет, например... Фотография Путина перед вот, последнее его опоздание на известную встречу в Париже. Одна фотография. Нам не надо фотолетописи Путина. Там нечего, там нечего делать просто. Летописать нечего. Это удивительное дело. Почти 20 лет у власти человек. По-моему, достаточно этой одной фотографии. Вы ее все, наверное, видели не раз. И там будут абзацы, слова, предложения о сопротивлении режиму Путина. Понимаете, в чем дело? То, что многим взрослым людям моего поколения представляется каким-то девиантным поведением современных молодых людей. Вот они выходят на площадь, вот Путин вор, там, там еще что-то подобное. Честно, наивное. Что это вот это девианты какие-то, явно там в семье у них непорядок. Или, или мальчик с девочкой поругался. Вот он там хочет. Ну и пусть они так думают. Пройдет время. И Вот в этом будущем учебнике вот эта часть истории сопротивления режима по-моему будет представлена кратко, ясно и достойно. И там будут другие фотографии. Вот мой тезис. То есть она, понимаете, последняя реплика. Политическая история, я, мое личное мнение, она всегда трагична. В любой стране, в Англии, Франции. Позвольте примеры не приводить. Кровь льется рекой. В любой стране, в любой культуре, политической истории. И Россия не уникальная ситуация. Она тоже очень трагична. И современная политическая история вот такой безобидный семинар вроде бы. Вообще-то это все трагично, господа. Мы вообще семинар проводим. В память об убитом коллеге, друге, выдающимся политике Галине Старовыт. Это трагично. Тут нет иллюзий, нет сентиментальности. И пафоса у меня тоже нет. Это все противно, и, и это гадская политика, где в стране убивают людей. Список погибших и убитых, позвольте не перечислить, вы их сами знаете. А вот убийство Старовойтовой, вот я позволю себе последнее предложение. Я размышляю, а в чем, так сказать, в ряду других убийств, в люби, других изменений политического режима. Знаете, вот последнее десятилетие, все, что нам так не нравится, мне лично так не нравится в политическом режиме Путина, когда это началось? С момента, когда Ельцин там выбрал преемника себе, уверен, что нет. Моя гипотеза знаковым поворотным событием точкой невозврата своего рода, изменение политического режима в обратную сторону, я имею в виду после демократических изменений периода перестройки и последующих лет, в 1998 году стало убийство Галины Васильевны Старовойтовой. Убийство Старовойтова и знаковое событие разворота политического режима в противоположном направлении были прежде убийства, продолжаются и сейчас убийства. Но вот это событие, знаковое просто, такой фигуры, как конкурента будущих каких-то кандидатов на пост президента, я не стал об этом говорить, Старовой этого было, собрала миллион подписей для участия в выборах президента Российской Федерации, ее не зарегистрировали. Понимаете, вот такие сильные люди — это конкуренты на поле политики. Вот Анна Политковская или Галина Старовойтова, Николай Гиренко в Петербурге и так далее. Список продолжается. К сожалению, он очень мощный, наш мемориальный список. С убийства Старовойтова начался разворот политики. Если мы будем о ней помнить, лирические слова все-таки скажу, и поддерживать ценности старого и то и, то, и мы, снова будет новая волна, позитивная волна в нашей политической истории. Все, спасибо за внимание.